Ух ты, и снова я. Александр Кривола печенье. Ребята, розочка, красавица, смотри. Ободочки розовые, а в середине белая. Или с красным оттеночком. Красавица, да? Ребят. Смотри. Такая розочка. Так. Красавица, да? Розочка, красавица. Красивая. Ой. Здесь бутончик. Ай. Давай. смотри, смотри какая. Белая В середине, а по краям розовая. Очень красиво. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, Печенеги. Сейчас 2020 год. Все, пока-пока.